Ребята, всем привет! Прежде чем начну, хотел бы с вами поделиться своим подгоранием. У меня еще есть основной мой компьютер, ну вы, наверное, видели, да, с двумя мониторами, на котором я работаю, рабочий, он на Windows. Так вот, у меня постоянно подгорает от этой операционной системы. Вот почему она, ну, настолько какие-то не, уч... не учтены нюансы. У меня постоянно какие-то проблемы. Сейчас вот сел, думал, по-быстрому запишу для вас... Ролик относительно падения крипторынка сейчас, которое происходит. Думаю, зачем мне брать ноутбук, да, если я уже работаю на этом компьютере. Сейчас я быстро сяду, запишу все, включая э, запись экрана, у меня не работает микрофон. Ну То есть он просто перестал работать, хотя я буквально днем, еще несколько часов назад записывал видео. Все было отлично, работало, все было хорошо слышно. Сейчас почему-то вот просто так ему захотелось, и он перестал работать. И как это все Починить мне неизвестно. А месяц до этого у меня перестал просто работать принтер. Я ну, понимаю, ну вот серьезно, я вообще очень спокойный человек, но такие моменты меня бесят. Если вас тоже бесят Винда и вот ее вот эти вот какие-то выходки непонятно капризные постоянно, напишите в комментариях или поставьте лайкосик. А я сейчас вам расскажу по поводу крипты свое видение. Так, сегодня у нас красный день календаря, улетел биток, улетел крипторынок более чем на 14% уже и что, какая ситуация по биткоину, на мой взгляд, сейчас развивается, да, то есть что происходит. Ну, ребят, вы видите, наверное, да, у меня здесь на экране четко видно, где у меня отмечены были уровни, да, такие их там нет достаточно много, конечно. В общем, не суть, да? Был боковик, которым колебались-колебались, что-то там пытались сделать, не пытались, ничего не получалось, был прострел вверх, так он и вернулся обратно на круги своя, никуда инструмент не шел абсолютно. В принципе, там были все настроенные побычи, я в том числе тоже, то есть я делал ролик, он сейчас появится у вас в правом углу, о том, что... Есть вероятность на Хэллоуин, там, до Нового года, вот это вот все, я проводил аналитику за прошлые годы, как это все происходило, был рост там до декабря, начиная с октября до декабря и так далее, ну в общем вы это все помните. И что же сейчас происходит? Сейчас нам биткоин показывает ровно противоположную ситуацию, то есть все ждут значит роста до выхода вверх с этого диапазона проторговки, который ведется бокового, и он собственно... Говорит нам, что нет, друзья, я с вами не согласен, я, наверное, схожу еще вниз. Ну и, собственно, вот он и пошел, и достаточно на больших объемах. Конечно, естественно, я не могу об этом не сказать, что рано еще говорить о том, что это закрепление, что это уже мы начнем падать, точнее, продолжим падать еще глубже. Еще когда говорит рано, об этом будем говорить 2 часа ночи уже следующего дня, так как, кто не знает, то учет рынка идет... Сутки заканчивается в ноль по гринвичу, ну а следовательно уже применяйте это на свой часовой пояс. Что касательно Украины, это 2 часа ночи, если я не ошибаюсь, или уже уже час, потому что у нас двинулись часы. Ну в общем, большой объем, видим, да, он аномальный, и он еще растет потихоньку, и цена все движется, движется вниз. И пока это выглядит очень по-медвежьи. Как вы знаете, в трейдинге, естественно существует великое множество всяких разнообразных теорий относительно движения цены инструмента в дальнейшем, как она будет идти и так далее. И я скажу, что, знаете, как вот есть такая очень э, интересная поговорка о том, что в каждой шутке есть доля шутки, да, а все остальное правда. И э, то же самое можно применить к сказке, да, в каждой сказке есть доля сказки, все остальное правда. Вот, так... Э, Собственно, и теории, те, которые существуют на рынке, да часть в них есть теории, а часть этой теории она действительно взята абсолютно из практики. Вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда у нас биткоин разворачивался в одни и те же числа на протяжении нескольких месяцев, это в период падения, я сейчас, к сожалению, искал, но не смог найти эту картинку. Там скриншот с подтверждением. Если я найду, я ее прикреплю. Четко в течение, по-моему, трех месяцев биткоин разворачивался 0,6 числа там, каждого месяца. Представьте, четко 0,6 числа. Но ну, на четвертый раз, когда это стало достоянием общественности, этого не произошло, к сожалению. А может, к счастью, неважно. Так вот, сегодня я хочу вам заявить еще об одной такой теории. Называется она... Симметрическая проекция или проекция симметрии, называйте как кодная, это перевод с английского. На чем она основана? основана на том, что движение инструмента будет прямо пропорционально его предыдущим локальным минимумам или же максимумам. То есть, вот здесь вы видите, я отметил такие линии, да, ну, собственно, локальные максимумы, которые у нас были до этого. И, естественно, ну, имеется в виду противоположные движения, да. В соответствии с этой теорией, наше падение, если оно продолжится, конечно же, на битке, оно будет составлять ровно такой же прошлый рост, который был на локальном максимуме первом или же втором. Ну и, собственно, падение, да, в нашем случае падение. Это падение, как мы можем видеть, первое доходит до уровня 4500, следующее же до уровня 3500, простите, да, тоже 4500-3500, разница 1000 долларов. Что мы можем здесь видеть на левой стороне графика? Мы видим, что на левой стороне графика как раз вот эти вот уровни да, поддержки, они совпадают с уровнями прошлых коррекций, да, которые вот происходили у нас в августе 2017 года. Мы можем видеть, что данная коррекция коснулась уровня 3,5, после него отскочила вверх. И, собственно, верхняя граница, то есть пик, да, этого же движения у нас приходился практически на уровень 4,500. Ну, здесь он прошел чуть выше, практически до 5,000, но то есть диапазон вы поняли, да, хотя вот предыдущий, он как раз был 4,500, да, предыдущий вот этот вот хай маленький, следующий хай был уже 5, предыдущий был 4,5, собственно, вот здесь вот, если учитывать вот эту вот теорию симметрии, симметрии этой, то именно на этих уровнях мы можем словить и поддержку. Так вот, это к вопросу вопрос к тому, куда же мы можем падать в дальнейшем и каких цифр мы можем ждать и где ловить данные уровни поддержки. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал в Телеграме, оставляйте свои комментарии и до новых встреч. Пока!